Здравствуйте, друзья! Всем добрый день! Пусть Бог благословит всех вас! И пусть Дух Святой в своей бесконечной милости, в своем величии и любви в Его праведности придет и осветит понимание каждого из вас, для того, чтобы вы знали как вести себя для того, чтобы вы могли угождать Богу, и тогда Он придет навстречу ко всем нашим нуждам. Как царь Давид писал, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца». И нет ничего более, чем угождает Богу, чем чистое сердце, чистая совесть. Чистое сердце – это чистая совесть, незапятнанная. Когда мы внутри имеем мир с Богом, это угождает Ему. Когда Наша совесть чиста, мы можем свободно поднимать голову к нему, нам не, не нужно бояться, что он накажет нас, или переживать, что нас кто-то поймает и осудит. Нет, мы можем свободно ходить и иметь мир с Богом. И что приносит этот мир Божий для нас? Как, каким образом этот мир? Мир может материализоваться внутри нас. Вы знаете, когда душа в мире с Богом, могу сказать, когда наша совесть чиста, ничто не осуждает нас, тогда мы можем иметь эту встречу с Богом, и это мир, это мир, который в душе. Вы знаете, все хотят, но не все готовы подчиняться воле Божьей. И именно об этом я бы хотел с вами говорить сегодня. Потому что пока у нас совесть чем-то испачкана, пока есть внутри осуждение. Ты делал что-то неправильное, греховное, и ты знаешь это. Что в первую очередь ты причинил проблему не людям, а Богу. Ты совершил ошибку, и эта ошибка, она внутри твоей совести. Так же, как Давид, который был для нас таким... Примером, примером того, что мы можем рассматривать нашу совесть. И я думаю, даже Бог допустил, чтобы все то, что с Ним было, произошло, чтобы мы могли знать, как вести себя перед Богом. Потому что грех Давида был отвратительным, ужасным был таким невероятным он, он спланировал всю смерть своего верного солдата слуги для того чтобы остаться с его женой и что после этого произошло грех Давида, 24 часа в сутки в его голове находился. И он знал это, и он потерял мир. Потерял мир. И поэтому он сказал там в псалме, даже хорошо, если вы откроете этот псалом, когда Давид, он начинает Говорить с Богом и просить у Него милости, потому что Бог он мог это сделать. Он просил по великой милости Твоей, помилуй меня и не изгладь Твоих щедрот. Тогда Давид, он прибегает к Богу. И всегда на его милость, на его благость и любовь рассчитывает. Давид просил, помилуй меня, Боже, и удали от меня все, изгладь все беззакония мои. Он просил, Давид просил у Бога, многократно омой меня от беззакония моего. Знаете, почему он не, не, чувствовал, чувству, не чувствовал себя чистым? Потому что он не исповедовал на сто процентов то, что совершил. Но когда Бог омывает многократно нашу совесть, это происходит после полного исповедания, когда мы открываемся, и наша совесть становится незапятнанной, чистой,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 человек, он знает, вы знаете, через веру все возможно, но все в нашей жизни становится правильным, когда в нас нет греха, потому что грех приносит сомнение, и сомнение ликвидирует веру. Поэтому Бог очень много о грехе говорит. Мы говорим постоянно о грехе, потому что грех делает так, чтобы вера, которая угождает Богу, исчезла. Тогда вера из-за греха нейтрализуется. Но что грех делает? Грех заставляет человека сомневаться. Ответит мне Бог или не ответит? Простит он меня или не простит? Поэтому удалите свой грех, чтобы ваша совесть была чиста. Но как я могу, епископ, грех брать, если он всегда передо мной, этот грех? Исповедовать. Надо сказать, мой Бог, я признаю, я согрешил, я неправ был. Давид, Он долго терпел, прежде чем исповедовать. Поэтому он говорил, грех мой всегда предо мной, но в день, когда он исповедовал грехи, все. Моментально он получил мир. Понимаете, друзья? Он был в мире, он был прощен, когда он исповедовал свой грех на сто процентов, Бог на сто процентов простил его. Все. Слава Богу. Но Бог не оставил без последствий то, что Давид совершил. Давид получил прощение и... Это пришло сразу после исповеди его греха. Ты показываешь, ты получаешь прощение на сто процентов от Бога. Если сто процентов исповедую, он прощает на сто процентов. Но это не означает, что вы, или человек, который согрешил, или бывший, да, лучше сказать, бывший грешник, это не значит, что сейчас он может, знаете, жить, как ни в чем не бывало. Нет, Давид в течение всей своей жизни пожинал плоды своего греха, хотя Бог простил его. Библия говорит, что он многомилостив, что он долготерпелив, он наполнен. Любовью Он прощает грех, но Бог не оставляет без последствий то, что мы совершаем. Мы пожинаем плоды от греха. И, возможно, вы уже были прощены, ваши грехи были прощены, но вы пожинаете плоды. Давид Пожинал плоды своего отвратительного греха в течение всей жизни, до смерти. Он видел плод своего греха лицом к лицу. Это был позор для него, унижение, хотя он был прощен. Бог уже был с ним, но он посеял и был вынужден пожинать. Это то, что написано. Все то, что человек будет сеять, он пожнет. Тогда, мои дорогие друзья, если вы сели грех осознанно, естественно, когда вы исповедуете, вы прощены, чисты, вы не должны больше Богу ничего и дьяволу не должны ничего. Но вы уже посеяли, вы будете пожинать плоды. Невозможно, чтобы вы не пожали плоды. Тогда множество людей думают, что Бог наказывает. А, Бог наказал. Нет, друзья. Он исполняет свое слово. Бог справедливый, не забудьте. Бог есть любовь, но также справедливость. Бог не допустит, чтобы люди не получили плодов от того, что они посеяли. Но разве Бог не простил? Уже простил, но ты посеял. Тогда по-другому никак. Невозможно, чтобы человек освободился от этой жатвы. Благословение Божие, прощение ты получаешь моментально. Приходит мир, уверенность, что ты прощен, но ты будешь пожинать последствия. По чуть-чуть, это не сразу упадет на тебя, по чуть-чуть, то, что с Давидом произошло. Давид говорил «Я сознаю, беззаконие мое, я сознаю, и грех мой всегда предо Мной». Иногда есть слова в Библии, которые ты не можешь удалить, ты должен их принять. Как он говорил, «Грех мой всегда предо Мной», то есть он, он не исчез. «Но я же прощен». Да. Но ты не можешь забыть о том, что ты сделал. Ты будешь пожинать то, что ты посеял. И Давид пожинал. И мы завтра об этом поговорим больше. Пусть Бог всех вас благословит во имя Иисуса Христа.